Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим блюдо гуль чехра. Для этого нам понадобится курица, лук репчатый, чеснок, молоко, сметана, укроп, хмели сунели мука пшеничная, сахар, соль, перец черный молотый, масло растительное. На растительном масле обжариваем лук, нарезанный полукольцами. Обжариваем до мягкости. Убираем лук в отдельную посуду. Обжариваем кусочки курицы в этом же масле. наши кусочки подрумянились добавляем наш обжаренный лук пока обжаривается лук и наше мясо смешиваем молоко и муку разбиваем все комочки когда смешали молоко с мукой выливаем его в сковороду также добавляем сметану сахар, соль чеснок и наши специи все хорошо перемешиваем накрываем крышкой и тушим 30 минут На медленном огне периодически помешиваем. Наше блюдо готово. В качестве гарнира можно использовать рис. Приятного аппетита!